Кинотеатр «Дружба» – место романтических свиданий моей молодости. Здесь вот любимые места были, любимый ряд. Там сзади места для поцелуев, там держали девочек за коленки, иногда девочки позволяли. Здесь всегда было полнороду. в Страбиевске было несколько таких точек, но кинотеатр «Дружба» был самым крупным, самым, скажем так, самым шикарным по те временам. Здесь, в принципе, планируется эту, вот это вот помещение, его так и использовать под киноаппарат, но только уже с современным оборудованием, современным проектором, сервер. Вот, и туда можно будет показывать. Сейчас здесь архив, вся кинопленка, которая была в Дружбе кинотеатре, ее здесь, у нас здесь находится, и нам когда-то предстоит опрос ее перебрать, и может удастся тоже показать. А, ну, да, да, Ладно, бези, ладно, дезоли. Вот